Всем привет, с вами я, Вуля и в данном видеоролике я расскажу вам все тайны именно этого письма, которое буквально сподоражило всех теоретиков по Плейтайм. Присаживайтесь и приятного вам просмотра. Итак, начнем, наверное, с наименее интересного, а именно поговорим об этих цифрах, которые означают просто то, что данное письмо связано с новой игрой Project Playtime. О ней, кстати, я рассказывал в предыдущем видео, советую вам посмотреть. Так что в этих цифрах пока никакого скрытого смысла и секрета нет. Давайте перейдем к содержанию данного письма, которое явно написано ребенком, ведь это логично, так как текст явно написан поверх бланка, карандашом, и явно сотрудник корпорации, имеющий доступ к ручкам и нормальной бумаге, не стал бы так писать. Хотя многие ютуберы и предполагали, что письмо будет написано сотрудникам корпорации, все из-за того, что это является бланком, который используют сотрудники при вхождении на работу и так далее, заполняют их. Но мне кажется, что это не так. Сейчас объясню все подробнее. Начнем с того, что мы являемся уволенным сотрудником корпорации Poppy Playtime. Причина нашего увольнения неизвестна. Возможно, мы сжалились и дали ребенку банк, на котором написан данный текст. После чего мы его вынесли и отправили. И именно за это нашего главного героя и уволили из корпорации. А раз руководство Poppy Playtime узнал обо всем этом, то ребенок и вся его семья, о которых было написано в письме, Успешно было переделано в игрушке, а именно в «Мамочка длинные ноги, отца и ребенка, которых мы уже знаем из второй главы. Почему же я так думаю? Все из-за даты данного письма. Именно в этом году вышла новая игрушка, а именно мамочка длинные ноги. Ну Но а на этом, пожалуй, все. Рекомендую посмотреть эти видеоролики. Всем удачи и всем пока. С вами был я, Вуля. Удачи.